Еще одна нацистская тварь отправилась в ад. Скатертью дорожка. Оберкомендант Ганс. Я ощутила острую жажду боя. <звы> вот она, киностудия Парагон. Рупор нацистской Америки. Пичкающий граждан лживой пропагандой. За павильонами виднелся стеклянный купол главного здания. Весь в нацистских стягах. Именно там и была моя цель. Так, ребята, строимся в шеренгу. И далее, не смотрим в камеру. Мы будем уменьшать ваш гонорар за каждый запор этой дубы. Так что давайте снимем все, я прошу. Вы места! Охрана. Охрана это слово чак Лоренс! Как я уже твердил бесчетное множество раз, меня нельзя дергать, когда я творю. Актерская игра требует абсолютного внимания. А вы мешаете мне готовиться к безупречному исполнению роли. Вечно достаете своими глупыми жалобами и запросами. Спасибо! Судя по виду здания Парагона, это было идеальное место для мудаков вроде Лоренца. Господа, из-за внезапной болезни актера мы ищем замену на роль охранника в фильме Возвращение бритсменша Месть арийской расы. Роль без слов. На обед актеру выдаются бесплатные галмасы. Поскольку желающих будет много.. Постройтесь в аккуратную очередь у моего кабинета сегодня в 7 вечера. Ты так сопьешься, сказал мне один бармен в Сан-Паулу. По твоему городу маршируют нацисты, а ты мне втираешь, что у меня проблем? Мир сошел с ума, а я просто хотела выпить. Беду в стакане не утопишь, но боль он заглушает славно. Пойми, разве был иной выход? В общем, я уже взрослая, и сама решаю, когда мне можно пить. Джессика, что в тебя! Прекрати париться из-за своего пьянства!» не стоит в сравнении с легендарным актером и продюсером Чаком Лоренцем. Берегите меня, коридицу ока! И ваши имена впишут в историю Рейха! тебя ждет блицкрик! Ну вот и да. а, Я тебя ждет. Я Там, в генерала Энди, кажется, Адельвард. Я хотела провести остаток дней в Бразилии.